Наконец-то этот случай предоставился. Спасибо огромное организатору. Спасибо за то, что дали мне такую возможность с вами познакомиться поближе и дать возможность вам познакомиться с моим творчеством, с моими песнями. И, наверное, вот так вот сразу, чтобы начать с самого главного, я сейчас исполню песню, которая называется «Снежный ангел». Написала ее пару лет назад для своих детей, перед Новым годом как раз. Для того, чтобы нам было радостно, весело как-то возле елочки вместе с детьми петь эту песню. И так получилось, что эта песня, в принципе, пошла в мир. И в этом году она даже принимала участие на Грушевском фестивале в детской номинации. Она стала лауреатской, эта песня. Так что песня «Снежный ангел». в ожидании странно Он казался нам таким долгожданным, То и дело подходили к окну, И выбегали в воду Прихватив с собой усанки и лыжи Заскрипим по лузе, и он нас услышит, Но почему бы не явился до сих пор? Расьешь солнце цветом спелого манго В рукавах твоих зимует снегирин. А под вечер Ты укроешь город снегом по плечи, И белым нимбом засияют фонари, И от счастья засияют сли снеговику мы морковку, И на это нам сноровки. Папа с мамой подарили нам Лопатку и ведро. И вот стоим, задрали головы к небу, Ведь обещала небо нам снегу к обеду. Но почему же нам опять? Сияют фонари нам на радость засияют, фонари Снежный ангел А под утром мама принесла благие вести От которых мы не в силах усидеть на месте Оказалось, что пока наш город мирно спал над нами снежный ангел проплывал. Ну, здравствуй, снежный ангел, Ты раскрасил солнце цветом спелого манга, В рукавах твоих зимуют снегири. А под вечер Счастье засияли фонари, Нам на радость засияли фонари. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля -лан -лан -лан -лан -лан -лан. снежный ангел. Раз, два, три, Елочка, все знают, гори!